Всем привет! С вами канал Китай Стал Ближе. И сегодня у нас две вот такие вот большие посылки. Итак, с вами Владимир. И давайте посмотрим, что же нам сегодня пришло. Пришли две вот такие вот посылочки. Это вышивка. Но чем интересна эта вышивка, я вам расскажу чуть позже. Позже давайте сначала откроем. Давайте начнем вот с этой посылки. Вот эта посылка шла очень интересно. Китайцы отправляют ее до Челябинска. А Челябинск, транспортная компания или какой-то пересыльщик, так называемый ООО 852 Экспресс, отправляет ее уже получателю. Вот так вот запакована эта посылка вот так вот запакованная посылка давайте откроем что же у нас внутри первый раз приходит такая вышивка в коробке вышивка пришла итак отвлек звоночек вот такая вот посылочка по русски даже написано по русски даже написано как вышивать инструкция небольшая есть по вышивке, что именно делать, 5D, диамонки, ну, в принципе, ничего интересного, краткие инструкции, как это все делается, что в комплект входит, стразы, лоток, пинцет, в принципе, все. Давайте откроем, посмотрим, что же там за вышивка вот такая вот большая вышивка все коробка пустая Такая вот просто огромная вышивка пинцет почему-то уже скрытый пинцет уже вскрытый не знаю почему наверное такой положили значит в комплект входит пинцет вот такой вот лоточек лотки постоянно приходят все разные еще вот такой вот лоточек. Два лотка в комплекте. Значит, Вот такая вот большая вышивка. Большая, по-моему, она вся цельная. Вся цельная. Да. Давайте посмотрим, что же здесь. Здесь у нас набор страз и сама картинка. Давайте посмотрим, что будет за вышивка. Вот, значит, набор страз, и вот такая вот вышивочка будет. Вот такая огромная куча страз разных цветов, в основном доминирует желтый. И самое главное, самое главное, не положили пакетики, в которые фасовать. на пакетиков положили мало, а страз очень много, просто очень много. Вот, это первая вышивка. Давайте откроем вторую вышивку. Меня больше интересует вторая вышивка. Давайте откроем вторую. Значит, шла 25 дней, трек-номер отслеживался. Вот, в комплекте вот такой вот лоток, такой вот щуп давайте откроем все это дело щуп для наклеивания страз лоточек и клей вот такой вот кусочек склеим страз очень мало но стразы круглые, круглые стразы очень удобно клеить и давайте посмотрим саму вышивку. если я правильно посмотрел если я правильно посмотрел по трек номеру, это должны быть рыбы. Да, это вот такие вот рыбы, наверное, е? да. Вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Огромная. Но, к сожалению, меня она малость разочаровала. Я думал, она цельная будет. А здесь клеятся только рыбки. Только сами рыбки. А чем мне было интересно, это посылка о а тем что мне обещали что сейчас ее наклеют и мы с вами это заснимем и посмотрим как это будет клеиться и что получится у нас в итоге ну что ж приступим Итак, дорогие друзья, спустя три дня получилась у нас вот такая вот картина. Теперь надо придумать, как ее повесить на стену. Я думаю, наверное, угу. наверное сделаю ее в рамку, на фанерку в рамку. Это будет, наверное, оптимальный вариант. В общем, вот такая вот картина получилась у нас. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Предложите в комментариях, что можно с ней сделать, как можно ее повесить. Может быть у вас какие-нибудь будут свежие идеи. Так что, всем спасибо за просмотры. Ставим лайки, комментируем. Всем пока, до следующих видео.